И... Блин. Всем привет, это канал Акстар. И знаете, что мы сегодня делаем? Мы сегодня играем лучшие песни по мнению Apple Music за последнее количество времени. Какое-то, например, месяц. Я не знаю, как часто там обновляется. В общем, играем популярные песни. Кому-то, может быть, не понравится, напиши об этом обязательно в комментариях. Мне будет очень интересно это почитать. А если ты хочешь поучаствовать в розыгрыше этой гитары Baton Rouge, она звучит классно, очень классно. На самом деле, вы сегодня это услышите. То все условия в описании. А одно из условий — это подписаться на мой Instagram он появится где? Где? Ну, давай где-нибудь вот здесь он появится. Вот на него подписаться и условия пару выполнить, и ты участвуешь в розыгрыше гитары. А сейчас лучшие песни.